Это действительно, как вот ты сказала, хороший инструмент, который помогает навести порядок, да? И как мы здесь уже не раз проговаривали, каждая чакра за что-то отвечает, да. За определенные буду перечислять все уже. Кто-то знает, кто-то узнает. И когда наступает вот эта гармония, она просто вот все легко начинает двигаться. Да? То есть я, как и все, социальный человек, да? есть работа, да? есть семья, друзья и так далее. Случается ну, банально, какой-то конфликт или еще что-то. Но из него ты раз и выплываешь. И ну, практически ничего для этого не делаю. То есть оно получается само собой. Просто само собой. И э, изменения по жизни, они тоже как-то идут волнообразно, приятно. То есть вроде бы ты ничего не сделал, а раз и по-другому. Ну да, может, конечно, кто сейчас послушает это как-то из волшебной палочки, но нет, здесь ведется большая работа, и каждый из нас это делает. И вот последний раз, ну я не помню, может быть, год. Может, ну, в общем, плюс-минус где-то так, да, мы с Ромой встречались, он при, э, в Сочи был, и была практика. И вот ощущается, что засорилось, надо почистить, надо опять вот... И поэтому здесь, и я думаю, что не последний раз здесь, это помогает, это помогает, и дальше запускает все процессы, неважно, любую категорию взять, там, работа, семья, здоровье, все что угодно, и оно раз и идет. С болезнями тоже все, с той же там банальной простуды. Оно день и все, практически там ничего сильно не делая. Раз и ушло. То есть ну, ну все легче становится. Ну да, но оно, оно, оно как-то так меняется и ну, из необычного, да, там, ну, как что можно так вспомнить тот же Крым, да, где мы все вместе были, когда э, Сани нам это привиделось на одном из тренингов и никто там не предвещал, что это будет фактом. Ну понятно, что никто там не загружался и конкретно чего-то там не ожидал. Но те видения, которые были там за полгода до этого, они раз и воплотились. Еще что-то бывает, то, что, ну, может быть, со временем будет легче отслеживать, ты будешь понимать, то сейчас оно просто вот потоком идет, эта информация, а потом ты вспомнишь, о, а так я же уже это знаю, это было там, ну, на каком-то предыдущем, вот. Понятно, что оно более структурировано, с каждым разом идет и понятнее идет. Вот. Первый раз, конечно, это сумбур, это куда-то, а, ой, и вот это, и вот так, ну, то есть это больше, конечно, такое что-то, кажется, необычное, и вообще, ну, как, как нечто открывает, когда ребенок, наверное, начинает первые шаги делать, вот это ощущение первый раз. А когда уже дальше идешь, ты просто понимаешь, что тебе это надо, и все, и оно, и, и оно есть в твоей жизни автоматически, потому что, ну, как мы уже все не раз проговаривали, Сочи вроде как совсем таким этим... Крюк в Ярославль, но если хочется, никаких ограничений нет. А, как но ну тут, наверное, все-таки эмоции да, пойдут, Это, конечно, качало. Это, наверное, вот как я Роме, сказала, там что вот для полного пазла, вот это вот оп, и он встал сюда на место, и, и все, и картинка полная. Дальше, наверное, если и будет добавляться, то это какое-то обравление и рамочка, потому что вот уже именно полная, это вместе с этим тренингом. То есть оно дает какой-то выход эмоции, но оно качает. То есть вот и... да. Да, да, и сегодня, ну, я прям чувствую, что сколько ее, да, и, ну, и уснуть не могли, и все, то есть все э, таки перенасытились, насытились, то есть вот она, она есть, и ее хочется раз, так, и в дело. Ну, это, я думаю, любимая Вишутхи сегодня. Да, да, однозначно, и здесь помещение, да. Ну, считаю, те, кто, кому придет эта информация, да, что есть такая практика. И если она откликнется, то надо прислушиваться. Но ну, это, конечно, как я сейчас уже делаю. Мне как бы легче это уже прислушиваясь, да, там, и плыть по течению, просто прислушиваясь. Но я бы всем посоветовала прислушиваться, потому что мозги – это такая бетономешалка, которая, ну... Нет, она нужна, конечно, нужна, но... В данном случае лучше, конечно, прислушиваться к тем ощущениям, которые дает тело. Тем более это практика дыхания, она тоже связана с телом. И если идут какие-то отклики, ну, надо пробовать. Хуже точно не будет. Но вот даже если несколько раз делают, однозначно хуже не будет. А уж если пойдут изменения к лучшему, нет. тем более начнут исполняться эти, там, мечты, желания, там, ну, все что угодно. И оно сбывается, осуществляется. Для меня, конечно, важно, что Рома комфортен как человек. Да, да, да, да. Не важно, можешь одевать корону, она не приклеивается, поэтому. Мне важно, что он знающий, да, вот несмотря на то, что тут... Но в данном случае мы уходим в такой процесс, мне важно доверять человеку. И, как тренеру, я ему доверяю. Ну, это, это ощущение, конечно, передать нельзя. Это у каждого свое. Оно просто как бы приходит, и, и все. Да? Это мое ощущение. И мне, у меня оно есть. А для меня доверие важно. Еще раз повторюсь, потому что мы уходим очень глубинно. Ну, и, конечно, появляются... Я вижу совершенствование да, процесса. И для меня это тоже важно. И я это тоже уважаю. Ну, так скажем, это, наверное, процесс все равно был постепенный, и я... И... Вишутка, знаешь, как это такая вишенка на тортике, так раз, потому что этот тортик, он все равно пекся, не начиная с дыхательных практик, да, и оно вроде как вот, -вот все было бы хорошо, а вот, -вот чего-то чего не хватает. Вот это вот та вишенка, которая в моей жизни. Поэтому по изменениям но мне, наверное, приятнее видеть себя в отражении других людей, скажем так. То есть, да, это добавляется, она облегчается. Ну, и опять-таки, то, что вот легко, ну, банально, да, в бане вчера были, говорю, хочу воды, стоит эта баклажка, поднимать, конечно, не хочу. Тут же заходит Паша. Ну, то есть, вот из какой-то вот такой мелочь, ну, вот он раз и зашел. И это во всем, это вот... Ну, я не знаю, сегодня э, там по льду помогли пройти. Ну, это, это всегда происходит. Но, э, и это настолько естественно вплелось в мою жизнь, что я просто получаю кайф от этого. Там. С той же погодой, там, я всегда знаю, что она будет идеальная. Да? Там, я боюсь на самолетах летать. Но я знаю, что вот э, мы из Таиланда возвращались тоже, из Москвы летели в Сочи. Наши рейсы еще один, только приземлились. Все, больше не приземлился ни один рейс. Все в Минводы, в Краснодар, куда угодно, они не приземлились. Да, мне было страшно, но мы сели, то есть у нас был шикарный пилот, мы сели. И вот ну, их можно, я могу до вечера тут рассказывать, сколько таких событий происходит. И это, конечно, кайф, да, когда ты ощущаешь, что у тебя есть поддержка, неважно, там, Вселенная, Бог, ну, это можно называть любыми именами, кому что ближе, потому что и религий много, и, ну, тут я уже не буду вдаваться, да, у меня есть мое, и эту помощь и поддержку ты ощущаешь. И она становится все больше и больше. Ну, это, наверное, то ради чего.